Надоели платные кейсы, но ты хочешь бесплатных скинов. StandoffHub.com Дает тебе эту возможность Бесплатные кейсы каждые 2 часа 24 часа А также ежедневные розыгрыши Моментальные выводы бесплатных скинов И крутые промокоды на бесплатный баланс У нас есть реферальная система Где ты можешь получить Карамбит Голд За приглашение своего друга У нас все лучшее в истории дропа Это реально круто Заходи на StandoffHub.com. Ссылка на бесплатный Карамбит Голд Ждет тебя в описании Здарова, мои братья Низдроты, с вами Костя Джасти, и под прошлой частью вы набрали довольно хороший актив, что сподвигнуло меня снимать это видео. И надеюсь, что под этим видео вы тоже поставите лайк и напишите свой классный комментарий. А если вы еще и подписку оформите, вы то вы будете вообще красавыми. Ладно, давайте ближе к делу. Сегодня я хочу вам показать, какие скины из стендов похожи на скины из CSGO. Если вы все поняли, и я могу начинать. Погнали! Погнали! Ну и начну я с красивого, дешевого красного глока Джидус 2 Инферно из Ривел коллекции. Его редкость это Анкомонка. Обхож он на Глок-18 Карамельное Яблоко из коллекции Итали. Его редкость это армейское качество. Его отдельные части, покрашены аэрозольной краской, сплошные красные и черные цвета. Отлично смотрится на автомобилях, но на оружии еще лучше. Дальше сидет Агер Тагер из Фуриус коллекции. Его редкость это Комонка. похожа на АК-47 «Затерянная земля» из коллекции «Призма». Третьим скином у нас сегодня идет UMP45 Pixel V2 из коллекции «Фейбл», в котором он является Комонкой. Похожа на UMP45 «Взрывчатка» из коллекции «КС-20 Кейса». Его редкость это «Запрещенные». На корпус нанесены изображения проводов, зеленой платы и сэфовой клавиатуры. И следующий скин у нас это «АВМ Генезис» из коллекции «Рибл» с редкостью «Аркана» а на АВП «Горячочная сгреза из, из коллекции «Спектр», в которой он является засхреченным. Его корпус покрыт черной основой, на которую нанесены розовые, голубые и фиолетовые рисунки. Дальше свет Калашек Спорт из коллекции «Фуриус», с редкостью «Эпик». Похож на скин АК-47 Азимов из коллекции Danger Зон», с редкостью «Тайная». Раскрашена вручную в стиле научной фантастики, что мне очень нравится, завидую тем, у кого этот скин имеется. Ну и последний на сегодня скин это Афов 7 Веном из коллекции Fable, в которой он является Арканой и похож на Афов 7 Скоростной Зверь из коллекции Гидра. И опять он является Тайном, по редкости. По мнению, эти скины просто идентичны. Ну и на этом все, мои дорогие друзья, с вами был Ксатай Джасти и еще увидимся. Пока!